Интересно, такой ли ты крепкий, как выглядишь? Ничего. Приветствую тебя в доме Ярла Удальрика из доблестного клана Броква. Приветствую. Я хочу увидеть Ярла. Войди. Ярл еще говорит с выражением, но скоро закончит. Только под ноги смотри. То есть? Наш Ярл не любит света. Споткнуться можно. Растяба! Волга, не болтай. Он, сел, Видно, у Ярла снова пройдусь. Терезарей, жрецы Мы скоро закончим. А потом выплыл огромный морской змей и отгрыз мне руку. Боги дали знать, время принести жертву. По моему разумению, нужно было, чтобы ты одолел змея, Ярла. Нет. Я знаю, что они ждут жертвы. Уже пора. Подождем более ясного знака, хотя бы до следующего сна. Мне больше не нужно знаков. Я ищу Керес, кажется, она останавливалась у тебя. Дочь Анкрайта? Да, она была здесь. Где она? Что? Керис. Где сейчас Керис? Не знаю. Не знаю. Хватит вопросов. Я спросил что-то лишнее? Ты должен простить моего ярла. Последнее время он чувствует себя не слишком хорошо. Он болен? На первую краха мне показалось, что с ним что-то не то, но... Прости, я должен идти к нему. А Дерес, как ее найти? Э, не знаю, поспрашивай. Отлично. А помните, как взяли Сольве на состав Сторм? <смех> Помню, как сейчас. <смех> Заграничник какой-то. Жрится на вас страшная страшной обиде. Пусть твой топор никогда не затрится. Мы служим той, что вечно дева, мать и старуха. И в такую погоду в бой выступать. Привет тебе. <смех> Сперва целый месяц ни одной живой души, а потом вдруг гости сыпятся, как дикие груши. Притомился? Есть хочешь? Я ищу Терес, дочь Ярла Анкрайта. Ты с ней чуть-чуть разминулся. Она недавно тут была. И куда пошла? Она же про Ярла нашего расспрашивала. Про детство его. Вот я и отправила ее к Беркторе с Эйриком. А это что за люди? Эйрик многие годы водил дружбу со Старым Яром, а тот помог ему добыть руку Берктора. Они живут на восточном конце деревни. Спасибо. Будь здоров и передавай привет, Керрис. хранит планцы Прости, что помешал Надо чего? Пойдем поболтаем за пивом Спасибо, но времени ждет Я ищу девушку по имени Керис Керис? Дочь Анкрайта? Она была здесь, но что-то давно я ее не видел Спасибо. Вот это команда. И то, что мы 10, 10, 10. Мое почтение, я кое-кого ищу mm -hmm. Так это ты удачно зашел Я правда занята, но вокруг столько девок красивых Я ищу А mm -hmm. Эту худющую Глаза у нее, конечно, как у серны, да и роду знатного А все же замухрышка Я не знаю где она, ее отец Ай, да пускай старый крах не беспокоится Девка со Скелеги на родных островах не пропадет Ладно, ладно. Была она тут пару часов назад. Пошла поговорить с Эриком, моим мужем. Они на берегу, наверное, с той стороны острова. Спасибо. Будь здорова. Удачи в поисках. Их тут развелось, но мы им зада лежали. Зад. Мы? Ты сидел на скале и звал на помощь. Но если б я тебя не предупредил, годился бы ты сейчас только на приманку для трески. Спасибо за помощь. Ну, раз уж ты мне один раз помог, может, и еще поможешь? Надо подумать. Мне рыбу ловить надо, сети чинить. Не добит мне сейчас с чудищами. Я не об утопцах. я ищу Керис. Керес родистая девушка. Сразу видно, что не из простого рода. Была она здесь. Только потом я поплыл утренние сети снимать. Она говорила, куда собирается? Э -э Жоба бы я не сказал, но мы же друг за друга головой рисковали. Она пошла в старый дом удали река. Это на холме. Зачем она сюда пришла? Она расспрашивала тебя или просто бродила по окрестностям? Она про Ярла нашего спрашивала и про его семью. Спасибо. Прощай. Что как угодно. Как верным связь. Дядюшка говорил, что у людей с большой земли… Этот, Я сознание. Надо ее вытащить. Что? Что случилось? Где я? Ай, голова болит. Тебя огрели чем-то тяжелым. Геральт, что ты тут делаешь? Ищу тебя. Краха тебе беспокоится. Я заберу тебя домой. Я никуда не поеду, пока не помогу Удальрику. Меч? Где меч? Я должна вернуться за мечом! Никуда ты не пойдешь, ты едва пришла в себя Я должна Ты должна объяснить мне, что тут происходит И причем здесь меч? Это Броквар Родовой меч клана Удальвика Он нужен мне, чтобы снять с ярла проклятие Проклятие? Это долгая история Много лет назад Удальвик поссорился из-за этого меча с братом Обычай велит, чтобы родовой меч отошел первородному сыну, то есть Удальрику. Но отец отдал броквар младшему сыну, Атки. В ваших краях это серьезное оскорбление. Настолько, что Удальрик нарушил священный закон Скеллиги. Открыто выступил против воли отца. Надо думать, старый ярл это так просто не оставил. Удальрик просидел три дня прикованным к столбу по пояс в морской воде. Когда наказание закончилось... Они с Аки отправились ловить рыбу. Отец, наверное, думал, что совместный поход их примирит. У нас морские походы это лекарство от многих болезней. К сожалению, в этот раз вышло иначе. Налетела буря, и Аки упал в воду. У Дайрик был занят парусами, и не слышал брата до тех пор, пока не стало слишком поздно. Не слышал или не захотел услышать? Этим же вопросом задается большинство людей на острове. Но вслух об этом не говорят. Что ты собиралась делать с мечом? Я подумала, что дух его брата хочет вернуть клинок. Дух брата? Сколько я себя помню, люди считают туда река избранным. Мол, с ним говорят боги. Раньше я в это верила. Но теперь, когда присмотрелась, я думаю, что его преследует его умерший брат. Значит, ты думаешь, Аки хочет отомстить, потому что Дальрик позволил ему умереть? Я говорила с Хьортом. Он клянется, что Удальрик не слышал голосов до смерти Аки. Хьорт вряд ли ошибается. Он знал обоих братьев с колыбели. Может, если отдать Аки меч Броквар, он оставит Дальрика в покое. Идея хорошая, если все дело в духе. Но что-то у меня не складывается. Что? Ты сказала, что Аки утонул, а призрак обитает в этом доме. Может, потому что они оба здесь жили? Спасибо за помощь, Геральт. Но я должна вернуться за мечом. А, и речи быть не может. Я сам за ним пойду. Правда? Спасибо. Ну, тогда я пойду куда реку Исключено. Ты едва держишься на ногах. Подожди меня здесь и пойдем вместе. Ты нашел меч? Нашел. Ну, веди. Ты же был товарищем моего отца, да? Надеюсь, мы по-прежнему товарищи. Но я слышала, вы из-за чего-то поссорились. Или из-за кого-то. И о той истории с Йеннифер? Это давно было. Еще до того, как Крах встретил твою маму. Но вы с Йеннифер уже были? Знакомы. Ой, с Йен всегда все было непросто. А что в ней такое? Что тебя к ней притягивает? Не знаю. Может, мне просто никогда не нравились легкие пути. Кого еще не <и> не, <фер. медрежен> не знаю, а что такое? Да вот любопытно, она что, прямо так тебя отпустила? Что значит отпустила? Ничего, ничего. Просто мне кажется, она не любит упускать тебя из виду. О, вот они. Ужасно светло, в глазах колет. Свежий воздух пойдет тебе на пользу. Боги будут недовольны. Ярл, это наши гости, помнишь? Боюсь, мы слышали, о чем вы говорили. Ничего, тайны тут нет. Все на островах знают, что Ярл Удайрик слышит голоса богов. Те голоса, которые ты слышишь... Голоса богов Это не боги Выбирай слова, чужеземец Ты на земле Скеллиге и Здесь почитают богов Не будь ты гостем от Крайда. Яру, видимо, ок не хотел тебя обидеть Послушаем, что он скажет Возможно, голоса связаны с твоим умершим братом Я рассказала Геральту про Аки. Мы пришли к выводу, что. Что боги опечалены его гибелью, поэтому нужно попросить у него прощения. Я. Я не хотел. Аки упал в воду. Я. Боги разгневаются. Я помогу тебе. Я обещаю, я сделаю все, что в моих силах, чтобы их не разгневать. Послушай, ведьмака Яру, боги наверняка желают, чтобы ты примирился с Аки. Что я должен сделать? Ты помнишь, в каком месте Аки упал в воду? У восточной конечности острова, недалеко от входа в залив, нас снесло под иглу у Лулы. Это опасное место. Водовороты утягивают там по несколько людей в год. Мы отправимся туда. Чтобы дух Аки обрел покой, нужно вернуть Броквар его владельцу. Нет. Нет, нет. Боги. Боги будут в гневе. Я чувствую это. Ярл, не страшись. Боги любят тебя. Наверняка они хотят этого. Может, будет достаточно, если я сплаваю туда один? В конце концов, не важно, чьими руками ты вернешь меч. У Аки было при себе что-то приметное? Что-то, что сохранилось под водой до сих пор? Да, родовой перстень. Пожалуй, этого достаточно. Я поплыву. А нам потом их трупы выносить. Не страшный морской дьявол. Ирьяхату, нет? Ирьяхату, я встречусь с большим зелением. Зачем ты это сделал? Я не вас. Я... Что происходит? Удалили. Голоса велели ему выколоть себе глаз. Что? Зачем ты это сделал? Такова была воля богов. Это жертва за арки. Когда с тобой говорили боги, сразу как я отплыл? Вскоре после этого. Меня одолела Дремота, я лег. Тогда они объявили мне свою волю. Они всегда обращаются к тебе, когда ты спишь? Всегда. И что ты тогда видишь? Они призывали тебя в какое-то конкретное место? В мой старый дом. Они велят мне зажечь факел и говорят о стене. чего именно хотели боги ты помнишь что они тебе сказали они были в гневе голос сказал ничтожный человек ты не помог акки а теперь не поплыл молить о прощении выколи себе глаз страдай и скорби за все зло которое ты совершил Ты сказал, что боги обращаются к тебе из тени. Поэтому ты не позволяешь зажигать здесь свет. В моих снах иногда я вижу их силуэты, когда факелы горят достаточно ярко. Это великая честь видеть богов. Может, если бы в доме было светлее, ты видел бы их и наяву? Обычные люди недостойны смотреть на них. Боги ждут от тебя только страдания? Только оно им и мило. Потому они хотят его все больше. Его преследует не дух брата. Я вернул меч, но ничего не изменилось. Так что с ним? Мы можем поговорить где-нибудь наедине? Пойдем в комнату для гостей. Ну так что это? Хим. Существо, которое появилось после сопряжения сфер. Он присасывается к человеку, который совершил низкий поступок. Годами он жирует на его боли, подпитывает угрызение совести. И в конце концов вынуждает наносить себе увечья. Звучит не весело. Его можно как-нибудь одолеть? М -м -м. Теоретически есть два способа. Хима вроде бы можно обмануть. Нужно притвориться, что делает что-то ужасное. когда он перепрыгнет на новую жертву. Когда Хим поймет, что его обманули, ему придется уйти. Надо попробовать. Я не знаю никого, у кого бы это получилось. Может, никто не смог придумать подходящую ложь. А какой второй способ? Ведьмачи-бестиарии говорят, что можно провести ночь в логове Хима вместе с его жертвой. То есть в проклятом доме? Место скверное, но ты, должно быть, ночевал в местах и похуже. Одной ночевкой дело не обойдется. Нужно как-то выманить Хима. Он должен выйти из тени, показать себя. Только тогда можно будет его ранить. И наверняка он захочет с нами рассчитаться. Ты видела у Дальрика. Это будет нелегкий бой. Я знаю, что ты сомневаешься. Но давай хотя бы попробуем обмануть Хима. Это может оказаться не так просто. Впрочем, оба способа не идеальны. То есть? Хим-демон. Их очень трудно провести. К тому же обманщик не должен знать, что обманывает. Как это? Хим цепляется к человеку, совершившему какой-то низкий поступок, возбуждает угрызение совести и кормится его страданиями. Если обманщик уверен, что не совершил ничего дурного, Хим это почует. То есть, если одному из нас придет в голову мысль, что делать, он не сможет рассказать о плане другому так, иначе ничего не выйдет? Именно. Хм. А что другой способ? Удальрик может не выдержать целую ночь в логове Хима. Ты думаешь, что Хим захочет его убить? Нет, он не станет убивать кормильца. Но Ярл истощен, дом вызывает у него болезненные воспоминания. А Хим попытается вытянуть все, что сможет. И чем больше боли он причинит у удалерику, тем сильнее станет. И тем опаснее для тебя. Оба способа кажутся мне рискованными. Но я по-прежнему думаю, что надо прибегнуть к обману. Не знаю, я не уверен. Только не говори, что в таких вопросах ты обычно советуешься с Енифер. Если мы ничего не придумаем, ты всегда сможешь решить дело по ведьмачке. М -м -м, попытка не пытка. Хорошее решение. Единственное место, где мы можем что-то сделать, это логово Хима. Роклятый дом. Ну, веди. Не стоит медлить. Детская колыбелька, с виду Цири... Нет, это невозможно. Зараза! Отпугнуть меня хочешь? Это хорошо, значит, боишься. Чтения приглашали с большой земли. Ничего интересного. Разбитое зеркало. Должно быть, у Дальрик боялся увидеть Хима за спиной. Старая колыбель. Наверное, тут спал маленький Удальрик или Атти. Геральт! Ты придумала что-нибудь? Да, у меня есть план. И очень надеюсь, что он сработает. А подробности? Просто подожди меня здесь. Я скоро вернусь. Что-нибудь еще? Ты сам сказал, что не должен знать подробностей. Большего я не могу сказать. Просто верь мне. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже. Ну что, можем начинать? Я готов. Хорошо, я скоро вернусь. А ты пока затопи печь. Вон она! В старому дому бежит! Держи! Возьми. Положи его в печь. Верь мне. Осторожней с ребенком! Отдай мне ребенка! Клади его в печь. Давай же! Oh! Димак не совершал зла. В нем нет ни вины, ни отчаяния, только облегчение. Ты попался. Уходи. Все кончено? Да. Мы обманули Хима Он решил, что я убил твоего ребенка И ушел от тебя, чтобы присосаться ко мне И питаться моим чувством вины Но увидев, что ребенок целый и невредим Хим исчез Ты свободен, Яру Свободен Хим ушел, а вместе с ним и голоса, которые мучили тебя Идем отсюда Что происходит? У меня в голове вихрь. Будто я в водоворот попал. Геральт, ты сказал, что все кончилось. Он истощен. Со временем рассудок вернется к нему. Что? Что я теперь буду делать? Ты растерян, но успокойся, это пройдет. Я чувствую, будто из меня что-то вырвали. Это нормально. Хим был паразитом, а они крепко срастаются с жертвой. Поэтому сейчас ты чувствуешь пустоту. Но не беспокойся, через несколько дней или недель ты будешь здоров. Спасибо. Наверное, прощайте. Лучше я его провожу. Кажется, он не в себе. Разумно. А потом, что то будешь делать? Останусь здесь еще на пару дней. Уверишь, что с ним все в порядке. А ты останешься на спикероге? Не знаю. Мне тоже надо привести мысли в порядок. Енифер, наверное, уже извелась. Да что тебе да, Енифер? Ты который раз про нее вспоминаешь? Да ничего. Просто я заметила, что вы очень единодушны. Хочешь сказать, я у нее под каблуком? И ты не исключение. Наверное, все мужчины... Неотесанный рыбак со скелеги, отважный рыцарь, суровый ведьмак. Каждый из вас, в конце концов, дает себя укатать и во всем слушает женщину. А ты храбрый. Поверил мне незнакомой девушке. Не каждый на такое решится. Только не рассказывай об этом по всем островам. Не хочу прослыть под каблучником. До свидания, Геральт. До свидания.